Там, где там, где боль, там, где боль, там, где боль, <связь> давай, давай, Денис, живой, Денис там, давай! Тем более остаюсь. Давай, скоро нагренет последний бой, либо выживание, либо всем не головой. Годы уходят, поскольку потрачены были. Город находит в опыт Самый позади смерть. Боль, грех. Вниз верни ли вы? Давай, давай, рабом, давай, Денис, генерал, давай, я, отпускай, я не вижу давай. ничего, отныне не дает покоя. Давай. Вспоминаю огонь, Закрывайся. огнем, и даже днем. Это сила. выше меня, кого-то я, вы, я не хочу уйти, молодым, мало тем, кто не будет. Давай, твое бытие, ведь есть два пути, идти, давай, давай, Давай! Давай! Давай! Давай! Живой там, где болем, Боль, я остаюсь сами на нефти Там где боль, боль, боль. скорее последний бой Либо выживание, либо в землю с головой Там где боль, я нахожусь, но еще живой Там где боль, больше, скорее боль, боль. Скоро нагрянет последний бой Либо выживание, либо в землю с головой Годы уходят на что потрачены были они? Город находит новые лица Мы позади, смех, боль, грех, вниз вверх. или выбирай свое право Выше меня кого-то забрала уже, но знаю, живу я. Не понимаете вы, когда коснется, тогда все поймут, но будет уже поздно. И все надежды умрут там, где боль Черные полосы, серый дым, пламя огня. Я не хочу уйти молодым. Мало тем, кто не ценит свое бытие. Ведь есть два пути идти, ли быть в земле.